Приветствую представителей самого постоянного знака, который любит приумножать и наслаждаться этим, тем, что приумножает. Значит, что вам сулит представители знака Зодиака Телеца в июнь? Июнь обещает быть достаточно активным в финансовой сфере. Причем вы будете достаточно обаятельны, привлекательны, и у вас будет много интересных событий. Ну, давайте по порядку. Если еще начало месяца идет по ретроградному Меркурию, там немножко можете ощущать какое-то притормаживание в делах, то уже после 3 числа... После четвертого, даже там, когда уже Меркурий наберет скорость, у вас откроются возможности в финансовой сфере, поскольку Меркурий перейдет в ваш, в ваш финансовый дом. До 12 числа, пока Меркурий будет двигаться еще по вашему знаку, он будет образовывать благоприятный аспект в таких сферах, как так, 12-11. Десятый, девятый. Ага, в связях со всем, что далеко, высоко, в массовых, каких-то коллективных э, взаимосвязях с иностранными партнерами. Тут будет благоприятная возможность о чем-то с ними договариваться, настраивать какие-то связи, взаимодействие очень важное для вас. Имеющие долгосрочные перспективы. Еще важный момент в том, что Сатурн, планета, связанная с реализацией каких-то главных целей и амбиций, она станет с 4 числа ретроградной и будет ретроградной до 23 октября. То есть здесь, знаете, как-то внешняя активность немножечко переместится в вашу внутреннюю. То есть больше будете как-то думать, планировать внешне, например, построить какие-то свои там серьезные карьерные дела, реализовать амбиций будет несколько проблематично хотя удачные периоды все равно будут для этого Но вот например на этом периоде начинать какие-то новые проекты можно, но сразу могу сказать, что они могут, могут идти с пробуксовкой ну хорошо, поехали далее. С 8 до 11 числа в вашем знаке произойдет соединение, то есть будет соединение Венеры и Урана. Уран – это неожиданность, Венера – это любовь, это денежки. Ну, возможно, неожиданные знакомства, какие-то приятные мероприятия. И будете очень обаятельны, привлекательны, будет легко о чем-то договариваться, налаживать связи. Можете сделать какой-то очень удачный проект. Ну ка, Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, это может коснуться конкретно вашей работы. Ну и плюс еще и по самочувствию у вас тут будет очень хорошо все развиваться. Опять же здесь идет упор на девятый дом, который связан с дальними дорогами, даль... дальними партнерами. Еще это может коснуться юридической сферы. С 13 числа Меркурий переходит уже в Близнецы, и вот тут вот ваши финансовые вопросы, они начнут решаться достаточно легко в том плане, что Меркурий по Близнецам будет идти быстро, он будет давать много различных возможностей, будет много контактов, много договоренностей, но пока это все может еще знаете, быть на уровне договоренностей. Без того, чтобы это уже реализовалось. Такой начальный этап, как закладка фундамента. 14 числа произойдет полнолуние в знаке зодиака Стрелец. Стрелец у вас непосредственно с восьмым домом связан. Ну, тут, знаете, могут быть какие-то... Может быть, дела связанные с возвратом финансов, с получением финансов, которые, ну, кредитные средства или просто средства ваших партнеров, могут быть какие-то неприятные ситуации, ну, которые могут вас немножечко, знаете, как-то горчить. Причем учитывая, что стрелец связан все-таки у нас за границей, вот как раз вот что-то с заграничными связями тут может или закончиться, или как-то переиначиться. Ну, понаблюдайте. Далее, до 20 числа Меркурий будет все-таки образовывать благоприятный аспект к правителю девятого дома Юпитер, поэтому я думаю, что вы все-таки найдете в себе возможности выйти из затруднительных ситуаций благодаря личной какой-то скрытой даже активности. Вот и она у вас будет, знаете, вот ваша активность она будет завуалирована. То есть вы будете активны, но вы не будете действовать прямыми путями, а вот обходными. Но при этом будете очень активны, прям так целенаправленно идти к своей цели. Так далее у вас по переменам тут будут образовываться аспекты от вашей Венеры к 11 дому, дом друзей больших коллективов, и опять же, то есть 9 и 10. -й. Ну, знаете, такое впечатление, что вы можете, то есть сконцентрировав свои усилия не на своем личном, каком-то или карьерном росте, или на какой-то своей главной цели, именно сконцентрировав внимание ради там, достижения какой-то там высокой благородной цели и взаимодействия, взаимодействия в УЯ с большим количеством людей, с коллективом, то у вас получится... Знаете, вот мне сейчас идет, вот, знаете, как вот тайная стратегия во имя чего-то главного, важного, благородного, она принесет вам удачу. Но при этом вам, может быть, придется в чем-то поступиться какими-то вот своими очень важными амбициями личными. С 23-го Венера перейдет снова ваш дом денежек. Ну, здесь она будет идти на соединение с Меркурием. Это говорит о том, что вам будет достаточно легко... Взаимодействовать в финансовом плане, вот в плане договоров, различных подписаний бумаг, договариваться, находить себе партнеров нужных, таких партнеров, которые будут приносить вам материальные достаток с 21 по 27 7 Марс будет идти к благоприятному аспекту к Сатурну и вот здесь то уже проиграется благоприятный аспект для ваших личных карьерных амбиций ну и вообще для достижения вашей главной цели но учитывая что Марс все таки в символическом 12 доме то 12 дом у нас связан с некими ограничениями, то есть вот действуя в каких-то ограниченных активно проявляя свои действия в ограниченных условиях у вас получится реализовать какие-то свои главные цели С 25 по 29 здесь будет венера образовется секс стиль к юпитеру ну и наконец-то вы получите приблизительно вот в это время что-то к чему вы очень сильно стремились то есть благодаря Ваш, ну, я думаю, что реально можете какие-то денежки получить. То есть, вы знаете, как придет вам подарок. То есть, ваши усилия, предпринятые ранее, они будут, наконец-то, вознаграждены. Почувствуйте радость и облегчение. С 28 числа Нептун, планета иллюзия, становится ретроградной до 4 декабря. А это говорит о том, что Взаимодействие, взаимодействие связанные с коллективными усилиями, с вашим дружеским окружением, оно может претерпевать различные изменения. Здесь, знаете, как будто бы э, ну, что-то лишается ясной картины по этой теме. Могут быть какие-то иллюзии, обманы, заблуждения. Ну и закрывается этот месяц, 29 числа, на знаке зодиака «Рак». Рак для вас – это третий дом. Третий дом связан с близкими родственниками, с какими-то короткими поездками, командировками. Здесь есть искушение. То есть по лилит, лилит – точка искушения. Ну, я даже не знаю. Сам по себе день такое. Может, может быть, появится необходимость, кто-то вас искусит из вашего ближайшего окружения, посетить его предпринять какие-то действия, ну подумайте, насколько вам это выгодно. Итак, желаю вам благоприятного июня, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, это помогает продвигаться к каналу и до встречи в следующих прогнозах.